А смотрите, момент какой. Есть такой термин, как охват. То есть для того, чтобы мне получить стабильно людей, которые, чтобы я делала хотя бы пять сделок ежемесячно и без просадок, это то, что важно риэлтор. я думаю, что ипотечный брокер тоже топит за стабильность, потому что нестабильность mm -hmm. никому не нравится, мне нужен максимально большой охват, то есть тысячи людей. Почему, допустим, неэффективна расклейка, да, на, так, например, как объявление на Авито, потому что расклейку видит только район. А объявление на видо видит сразу большая группа людей. Соответственно, когда мы говорим об охвате, смотрите, просто одностраничный сайт-лендинг, я очень про просто рассказываю, с хорошей, настроенной, таргетированной рекламой способен вообще спасти любого риэлтора. То есть, мы, что мы с вами хотим сделать? подходят. Но есть два типа людей. Первые люди — это коммуникаторы, которым прикольно общаться, они любят общаться, им это нормально, они не стесняются. А их меньше. Большее количество людей это люди, которые не готовы слишком много везде общаться. Я не люблю общаться с мастером маникюра, я не люблю общаться с пар парикмахером я не люблю общаться с лишними людьми, я... потому что я все время занята, я много общаюсь, много работаю, я хочу иногда помолчать. И поэтому для тех, у кого такая беда, как у меня, но при этом необходимо большое количество потенциальных клиентов, ваше решение платный трафик. То есть не коммуникация, а плат... платная реклама и она пассивная, и она хорошо отбивается. Потому что можно настроить рекламу таким образом, чтобы по реальному Спасибо совпадений, интересов, описанию, возраста месторасположение этого человека, максимально сузить свой поиск среди тех людей, которые с высокой вероятностью могут являться предпринимателями и могут испытывать такую проблему. И показывать свою рекламу только этим людям. Это максимально современная, эффективная система, которую сейчас используют абсолютно все торговые компании, у которых дела идут хорошо с деньгами. Потому что, но ну, это уже не новое что-то, это для недвижки новое, а для всех остальных это, ну, просто жизненная необходимость иначе ну, они не конкурентоспособны. Поэтому а, есть способ, как в большом количестве, не из пушки по воробьям, а целиться на конкретных клиентов. Это, конечно, отсеивается и предложением. Это не исключает ни в коем случае личный бренд, потому что чем дороже квартиры, чем богаче клиенты, тем лучше вам нужно упаковать себя, свою экспертность и предложения, которые вы можете им выдать. Но ключевой еще момент, что вы можете системно настроить рекламу таким образом, что вы ходите по встречам, а вам сыпятся заявки с платежеспособной аудиторией.